Подруга моя, с днем рождения! Пусть жизненный путь долгим будет. Поселится в доме везенье, и деньги плывут отовсюду. Не в меру, подруга, успешной ты будь, и красивой не в меру. И легкой походкой неспешной плени ты сердца кавалеров».